Всем привет! Я сейчас буду с вами говорить об очень интересных вещах. Надеюсь, вы будете готовы к тому, что сейчас я вам поведаю. Итак, вам никто не скажет правду, открытую и честную. Сейчас я включу Инстаграм, у меня почему-то... Вот. Так, как меня... Как mm -hmm. меня видно, как меня слышно, дайте, пожалуйста, обратную связь. Я прошу вас э, написать, как меня видно и слышно, и скажу вам сегодня вещи, которые, наверное, кому-то будет очень полезны. Вам никто не скажет правду, а если вы узнаете их, то будете на кого-то обижаться а потом я не боюсь что вы на меня будете обижаться мне 60 лет я врач психотерапевт психолог тренер лайф коуч тренер личностного развития нлп мастер я работаю по сертификации своим по дипломам просто кратко скажу о себе я работаю в теме личностного роста помогая людям убрать свои страхи, боли, блоки, гордыню, всякую хрень, которая мешает им сегодня жить и быть счастливыми людьми. Неважно, это отношения, отношения с детьми, отношения с друг другом. Поэтому, когда смотрю на одиноких женщин, которые в этом мире пытаются как-то себя реализовать, пытаются заниматься бизнесом, пытаются заниматься там такие сам, самостоятельно, самодостаточные. На самом деле это страх строить отношения с собой и страх строить отношения с новыми мужчинами. Или это женщины, которые выбирают себе альфонсов, маменьких сынков, и, или несут крест, или выбирают себе там каких-то деспотов. В любом случае, когда я вижу, читаю, что люди пишут, какие у них фотографии, какие у них слова, это, они светят своими сообщениями Кто из вас знает, что такое мета-сообщение, поставьте плюсик в чат. Кто не знает, ничего страшного, ну не все же, у каждого своя работа, у каждого есть свой вид деятельности, и не все вы можете знать то, что знаю я. Поэтому что такое метасообщение? Это то, чем вы светите. И вот я наблюдаю, что происходит сейчас, происходит сейчас в мире. Я хочу вам сказать, что. Это нормально, то, что происходит. Я считаю, что это нормально. Это должно было произойти. Рано или поздно это должно было произойти. Люди между собой готовы сожрать друг друга. Люди имеют гордыню. Люди залипают на религиях, на каких-то установках. Люди не занимаются собой. Они не отслеживают современные тренды, они не развиваются. Люди не пашут над собой. Не пашут, именно не пашут, они жалеют себя. Если прошла какой-то вебинар, тренинг один, все, больше не идет. Если какой-то кусочек поймала или поймал, успокаиваются, потому что им неприятно, что тренер-коуч сказал какое-то болезненное слово. А именно через боль люди развиваются. Именно через боль люди развиваются. Запомните раз и навсегда. Вы и я, любой из нас, рождаются в муках. Кто-то легче рождается, кто-то меньше. Есть такое правило врачей, когда люди, когда дети рождаются через кесарево сечение, они менее приспособлены к жизни. Кто об этом слышал? Поставьте, пожалуйста. Я слышала. Или я знаю. Или плюсик просто поставьте. То есть мир, в мир мы приходим для того, чтобы преодолевать определенные трудности. Это не значит, что героические трудности, да, есть намного проще и легче приходят эм, то, о чем мы хотим, то, о чем мы же мечтаем. Это грамотно формулировать свои запросы. Вот напишите, пожалуйста, сейчас в чате. Кто из вас имеет более чем 300 желаний, записанных грамотно? Грамотно. Вижу, слышу, ощущаю в настоящем моменте. Спасибо, Лен. Угу. Кто из вас э, есть, у кого из вас написано 300 плюс и выше э, желаний, записанных на... в тетрадке? Вот такой какой-нибудь тетрадки. Ручкой, ручкой, собственной ручкой. Я вам даю гарантию, что даже те, кто проходит у меня тренинги, только единицы имеют триста четыреста 500 желаний. И то, которые проходит множество тренингов, или повторы приходят. Почему? Мы что, такие ленивые скоты? Да, мы ленивые, инертные скоты. Я это буду говорить сегодня, буду сжечь сегодня. Вот сегодня у меня болит голова. Я знаю от чего она болит. Потому что я думаю, как еще, как еще, какую бляха еще к лизну вставить, чтобы вы работали над собой. Что вы ставили цели, мечтали, делали, помогали, любили друг друга, ценили друг друга. Они херней маялись. Книга. Сегодня кто самый будет активный, дам эту книгу, тренинг в подарок. Книга, как грамотно мечтать, как грамотно формулировать свои желания. Сколько есть на Ютубе по этому поводу у меня, у других людей. Ну, в частности, я говорю про себя как специалиста, есть видео, оно так называется "Космос в голове". где Я показываю, какое расстояние имеют наши нейроны по сравнению с расстоянием между планетами. И когда находят, она в анатомке люди на, на, полталоганатами находят, что там они инкапсулированы, вот инкапсулированы эти наши нейроны. Это говорит о том, что люди пришли в этот мир как пожрать и привести себе подобных. Загадить планету, обижаться друг на друга, не строить отношения с собой, не изучать психологию мужчин, не строить отношения с мужчинами. Сколько живет людей, которые готовы терпеть, будучи терпилой, и обижаются, что с ней какой-то альфонс. Кто до сих пор плачет о том, что у нее или у него не работает бизнес? Что-то сделал, сделал и назад. Мало работаете над собой, жалеете. Поэтому в мир пришел частищик. Я не знаю, сколько я проживу, сколько мне от, от, отмерено, но я успеваю и физикой заниматься, телом своим, как могу. Бывает, что не поработаю, потом ругаю себя. Кстати, я сегодня не обливалась холодной водой. Может, сегодня голова болит? О! Видите? Вот сегодня я не обливалась холодной водой. Точно. Вот почему болит голова. Так вот, я mm -hmm. успеваю mm -hmm. заниматься. А многие молодые, здоровые, красивые, они сидят и ждут. Чего вы ждете? Сколько у вас записано желаний, спрашиваю еще раз. Нет, 10, 12, то они в голове держат. Так кто вы после этого? Вы люди? Я скажу вам, что я такая же, как и вы. Я когда узнала о том, что... Я раб, потому что у меня не написано больше, чем 100 желаний. Мне было стыдно и страшно. Такая барышня образованная, со всякими там своими навыками уже и так далее, которая чего-то в жизни достигла. Когда я пришла на первые свои тренинги, когда поняла, что у меня все приостановилось, я думаю, в чем дело? Оказывается, у меня не записано, чего я хочу. Поэтому резерва хватает на определенный момент. Резерва у нас хватает на определенный момент. А потом тело... А тело это есть бессознательное. Если вы чего-то хотите, то надо загрузить это, загрузить это в тело. Иначе в теле то, что вас загрузили. Мамы, папы, кто-то вас обидел, кто-то вас изнасиловал, психически или физически, неважно. Это есть в нашем теле, это в бессознательном. Так а кто же, какие-то вашу налево вам доктор? В этом, в, за, в группе в открытой группе «Желание цели». Даю книгу и платно, и бесплатно. Пишите, я вас подкорректирую, чтобы я увидела, что вы правильно написали. Люди, которые пишут грамот, только грамотно пишут свои запросы, уже включается квантовая физика. А если ты еще цель поставишь, да будешь еще делать, да будешь трудиться, да будешь нарабатывать навыки, да регулярно будешь заниматься тем, что ты делаешь, то да, да тебе никогда не будет страшно от каких-то вирусов или от чего-то еще. Конечно, конечно. Испытания даются для того, чтобы проверить нас на вшивость. Я лично эту вшивость прошла уже очень много раз. И на грани смерти была, и потери, и знаю, что у вас наверняка тоже было свое. Но одни, беденькие несчастненькие, пишут какую-то фигню там в этом, в этом интернете, mm -hmm. а не чтобы взять и какой-то бизнес начать. Вы знаете, что еще месяц-другой все будут ну, руки, пальцы сосать, потому что нечего жрать будет. Вы об этом знаете? Пишут какие-то игрушечки какие-то, как дети все равно. Да, может быть, на месяц, на два, на три, на год, на два. Вот такая вот фигня. И мы к этому сами под, под, подвели себя и планету. И я как психотерапевт скажу, что работая столько лет с людьми, я вижу, какие ленивые, инертные люди. Я боюсь выступать, я боюсь знакомиться, я боюсь соцсети развивать. Ой, для меня это ново. только что работала с мужчиной из Чехии, говорит, а я собираю, значит, туры тут по Европе, из, из, из Праги. И вот теперь, наверное, надолго. Я говорю, заходите со мной в онлайн-бизнес на путешествия. Потому что пока все дома, мы можем поставить бизнес. Есть такая платформа, где можно создать этот бизнес, и пока вы сидите в интернете, можно его создать. И когда откроются границы, все рванут куда, как из тюрьмы будут вы, вы, выползать, а у вас уже бизнес. И вход, кстати говоря, копейки. Ой, ну если это быстро, если нужно работать так много, если нужно, я говорю, только я вас не возьму в команду, потому что если вы не умеете э, э, даже нажать на кнопочку, чтобы позвонить мне, чтобы у вас было видео в Вайбере, то я думаю, что вы слабо пользуетесь интернетом. Но даже если те, кто слабо пользуется интернетом, если сильно припечет в задницу, то захотите, научитесь. Вот многие из вас работают в интернете. Вот сколько вы за время кризиса зарабатываете? Кто из вас работает в интернете, поставьте э, интернет, э, или просто поставьте единичку, а кто просто на карантине, поставьте К, ну, кто работал в офлайн. Вот сколько у вас сейчас и те, кто работает в интернете, вы заработали. И те, кто работают в офлайн, сколько вы заработали денег. Я говорю про деньги. Да, потому что деньги это еда, деньги это свобода, деньги это лекарства. деньги это дом, дом, деньги это безопасно. деньги это все. И нечего тут мне будет писать, что вот, не о деньгах счастье, конечно. А в их количестве. Только количество у каждого свое. Кому-то нужно тысяча баксов, чтобы вот так вот выровнять кусочек, свести концы с концами, а кому-то нужно пять. Сейчас, конечно же, нужно понизить свои аппетиты, но если вы будете сейчас мне писать, что не в деньгах счастье, да сейчас вот то, да не то, и люди сейчас сидят и ноют, вот дай мне, помоги мне, вот мы бедные и несчастные, конечно, нужно помогать. Но большинство людей пишут, «Мне не нам не хватает 15 тысяч, я вот говорила, 15 тысяч нужно, там ребенок обгорел, папа с мамой. 15 тысяч гривен не хватает, чтобы э, там ребенок обгорел. Конечно, люди помогают, и мы будем друг другу помогать. Но с другой стороны, посмотрите, какой подход. Рожать мы, бляха-муха, рожаем, ну тот, то рожает. А думать, чем мы обеспечивать, мы не думаем. Давайте мир, я как биолог вам скажу, психофизиолог, что мир, и вы это знаете, в школе учили, все умные, образованные, живет на естественном отборе. Кто об этом слышал? Естественный отбор. А сейчас почему у нас так много коллег, больных, попрошает а? потому что мир придумал вот такие программы социальные, чтобы вот этих вот несчастных, бедных людей, больных, сама была ни разу на краю, на краю, и мне тоже помогали, какие-то были свои запасы, какие-то помогали, я говорю, так же я себе, вы думаете, что я тут такая прямо вся из себя? Нет, я тоже, туда же Но когда я после смерти сына поняла, что мою жизнь Боюсь старость никто мне не обеспечит, кроме меня самой. При том, что у меня есть нормальная пенсия, я себе заработала, я участник боевых действий, была в ООН, и я знаю, что мне государство заплатило за это. И, и плачет мне, мне хватит вот тут вот перед вами не выпендриваться, а сидеть и на солнышке греться. У меня есть еще другие источники дохода. Зачем? Что вы думаете, мне я жадная такая на деньги? Нет. Я создаю ценности для вас, помогаю тем, что знаю я. Да, я не мега там какая-то раскрутая, но я путешествую по миру. Я запуталась уже, в каких странах я была. Сейчас вот я зимую в Египте, у меня кризис застал, кризис застал в Египте. Но я вижу, что, что делает группа в Хургаде, что они, что они продают. Они по-прежнему сидят, продают там какую-то фигню, какие-то товары, какие-то тряпки, еду. Все, люди дальше своего носа не видят. Но, говорят, Египет, говорят, отставай. Да нифига подобного, он не отставай. Открываешь свой YouTube канал чтобы там записать какое-то видео и выложить туда какой-то записанный свой материал. А там куча идет э, реклам египетских. Я же в этой стране сейчас живу. Хорошо, тот, кто всегда во всех странах, тот, кто идет впереди, тот будет всегда впереди. Так вот, кто вам скажет еще правду о том, что вы мало работаете? Кто-то залипает на, только на энергопрактиках. Ребятушки мои, да, сегодня нужно молиться, сегодня день молитв. Сегодня афонские старцы, говорят, молятся, сегодня медитировать надо много и входить в эти тонкие энергии, да. Но если вы ничего не будете делать, вы просто бессовестны. Потому что мы просим, а что отдаем взамен? Мы просим, помоги нам, Господи, Всевышние силы, а что отдаем взамен? Холодильник хлопаем. Ругаемся друг на друга. Думаю, что пересидим? Угу. Читаю чат. Спасибо большое за то, что отвечаете. Я боюсь выступать! Делала, делала запуск для коучей и консультантов. И через бизнес на путешествиях онлайн предлагала зайти в 10 раз дешевле, посмотреть, как работает бизнес, потому что зайти... В бизнес в интернете – это целая система, это бизнес, это регулярная работа, это работа в соцсетях, это выступление, вот как я сейчас выступаю, это посты, это целевая аудитория, это умение создать контент, это много работы. Если ты хороший психолог, хороший коуч, хороший там еще какой-то специалист, там, преподаватель, заходи в интернет и учись правильному препод... преподносить свой материал и зарабатывай. Там люди живут сейчас. Вы что думаете? Так и сидят. Как сидели, так и сидят. Потому что э, бизнес, MLM бизнес сетевой, это плохо. А вы знаете, что к любые кризисы по статистике MLM бизнесы выживали. И только в MLM бизнесах платили. Ну все, конечно, какой продукт. Я сейчас не говорю про пирамиды, понятное дело. А вы знаете, что только в, в MLM бизнесах по, по всем кризис, кризисам у нас было полно, вы знаете, за время развития человечества. И по статистике только в MLM бизнесах платят людям регулярненько платят. Почему? Не знаете? погуглить я не буду вам рассказывать. Тот, кто хочет, тот найдет. Ой, это сетевой. Ой, а как это? Да как это? Вот чтобы обучиться даже преподавать правильно, вести себя в соцсетях. Даже там ты психолог, у тебя какие-то хорошие таролог там, ты энергопрактик там. Да, это сегодня востребовано. или там ты йогой занимаешься, или ты еще чем-то занимаешься. Везде нужно иметь вот эту вот пошаговость, как вести себя в интернет. Зайди в бизнес на путешествиях, заплати вход в бизнес, работая в моей бизнес-группе, я буду тебя вести, показывать бесплатно. Не 3-5 тысяч долларов платить за свое обучение, чтобы ты эти деньги отбил в течение месяца друг, двух. Максимум. А 250 заплати долларов. Сейчас акция есть. Пакет 400 стоит 250. Это уже не то. Да это просто лень. У вас все хорошо и так. А вот когда подожмет, так что будет, жопу будет жарить, вот тогда будете искать. Обучаться SEO-специалистам, графический дизайн, таргетологи. Там масса профессий, которые в онлайн будут востребованы. А мы живем, как, как боже выбдио то живем. Понимаете? Надеемся, что нам и жалуемся от правительство плохое и эти ютуберы эти блогеры шуруют эту информацию а эти звук губы развесили сидят комментируют то путина то правительство то то то там дали мало там дали плохо там какой-то я почитала видеоролик и какая-то итальянка значит какой-то ролик издала что бедные итальянцы никто не помогает что они там самые первые самые лучшие в мире и так далее люди вы что творите думайте себе сами Заботьтесь о себе сами, в мир пришел чистильщик, услышьте меня, чего хотите, цели, зачем, что будет, сейчас делаем практику, очень крутую практику, я собиралась дать ее отдельно, дам ее отдельно, отдельно запишу, а сейчас дам вам всем, готовы на практику получить, если будете сейчас активно включаться, дам практику, очень крутую практику, чтобы вы ушли от страха и простроили свою дорогу. Я эту практику даю только в личных коучках и в оплаченных, в дорогих программах. Те, кто готов себе помогать. На людей, которые готовы только брать, брать, потреблять. На этих попрошая которые берут только бесплатно. Им, им же должны, им же мир должен. Новосельская им должна. Петров, Сидоров им должен. Все же им должны. Правители им должны. Так вот, если сейчас вы готовы, я вам сейчас дам очень крутую практику. Очень крутую практику. Если готовы, пишите «готовы». Если нет, я только обрадуюсь, потому что дам тем, кто готов. Я не привыкла выкладываться вот бесконечно, бесплатно. А в данном случае вы платите своей активностью. Не готовы, вижу. Отлично. Так вот, я продолжу вас чухвостить. Кому тому неинтересно, выходите из чата. Задумайтесь о том, что сегодня просто молиться и просто переждать не получится. Через пару месяцев активность кризиса только увеличится. Будет маленький спад, потому что он поднимется. Это не просто медицина, вирусология. Здесь смешались уже бывшие силы. Да. Потому что мир зашел в тупик. Люди, как собаки между собой, их легко перессорить, например, Россию с Украиной. Сказать, что в Украине, например, там идет гражданская война. Ну, думайте, где вы видели за всю историю, что в Украине люди воевали. Нет. Россиянам внушили, Они говорят, что всем, что там идет война. Оттяпали одну часть, другую часть. Все, Россия пошла в имперские замашки. В итоге сейчас те, там пошли американцы, там туда, там те, там те. Идет постоянно война. Кипр пополам, Там Турция забрала, там англичане забрали. Вечно воюет Израиль. Вечно все воюют. Чего вам не имется? Чего вам не договориться? Люди между собой, как собаки. Ведутся на всякую пропаганду. А мозги свои включать? Когда? Кто будет? А пойти в тренинг, который стоит... Штуку, 2-3 баксов, чтобы свои мозги нахрен перечистить. Нет денег, нет денег. На жратву есть, на всякую хрень есть. А вы думаете, что? Вот, вот, вот это все пришло не просто так. Пришел чистильщик. Вот если бы я этого не понимала изнутри, как человек, сколько раз мне уже нужно было умереть? Опустить руки? Вы себе даже не представляете. Мне 60 лет. Только 60 лет. При этом я сегодня не, не, не в шоколаде таком, как вот прям там в шоколаде. Mm -hmm. Да, у меня mm -hmm. все хорошо, все нормально. С точки зрения, э, что у меня есть? Деньги для жизни, то, сколько, сколько мне надо. У меня есть дом, у меня есть другие источники дохода, потому что я на месте не сижу. У меня есть любимый мужчина, которого я люблю, который меня любит. У меня все в этом плане. Более-менее, потому что нету идеала, к идеалу надо стремиться. Сегодня давала интервью журналу Милению, какие главные фишки, рекомендации для того, чтобы жизнь была идеальной. К идеалу нужно стремиться, идеала никогда нет. Жизнь находится постоянно в развитии. Нету такого, чтобы вот жить была идеально. Поэтому если вы до сегодняшнего дня привыкли только брать, вот просто задумайтесь, сколько вы купили тренингов и не проработали. Что вам помешало? Вот интересно. Если вы привыкли слушать только бесплатное, вы попрошайки. Я это про себя тоже говорю, потому что если я слушаю где-то бесплатно, если я не написала комментарий или какой-то лайк не поставила, я считаю, что я не имею права этого делать. Люди же попрошайки, они привыкли только брать. Я это знаю, поэтому я выполняю. Если я беру какую-то статью кого-то, вот сейчас записывала видео, для, сейчас идет тренинг «И служанки в королеву», где мы тоже работаем с женщины, настоящей женщины, взяла ролик из mm -hmm. Марии Буше, mm -hmm. правила этикета истинной леди. На него наложила свои, там, много-много всяких там, идеологических всяких, смысловых, и сказала, вот, ребята, вот Мария Буше, вот я у нее взяла вот эти данные, вот скриншоты, подпишитесь на нее, потому, лично я, если вам нравится, подпишитесь. То есть я ее взяла, материал, и я ее порекомендовала. Я, например, говорю о том, что я учусь у Андрея Парабеллума или у Виталия Кузнецова. Это первые люди в Рунете. Я, наверное, говорю о том, что люди такие, как тоже Ан... Виталий Кузнецов или, или Олесь Тимофеев, это люди, которые начинали с MLM бизнеса. И сейчас я знаю, что Виталий Кузнецов где-то написал пост, что он тоже заходит в МЛМ-компанию. Когда я смотрю на таких людей, я думаю, это же миллионеры. Ничего, дураки? Нет. Они просто знают, что НЛМ-компания это то, тот продукт, который был, есть и будет. И не надо создавать ничего своего. Ты уже заходишь и ты работаешь готовый, с готовым продуктом. А тебя еще Новосельская, если заходишь в эту э, компанию, будет обучать, как это делать в соцсетях. Причем пошагово. Таким образом, ты обретаешь новых куча профессий, э, администратор в соцсетях, контент-менеджер, таргетолог. Знаешь, что такое мани-чаты, чат-боты. То есть ты изучаешь всю современную штуку, заходя в этот бизнес. Понятное дело, что когда ты раскручишься, ты начнешь зарабатывать деньги, тебе будут падать кэш, у тебя будут выгодные путешествия, там куча продукции еще находится на этой платформе, потому что компания очень продвинутая. Она сейчас входит в ассоциацию европейских каких-то тур-тур, там, каких тур, тур, там чего-то тур. Она поднялась за 18-19 год там, в раз в 10, потому что думают о людях думают о людях. Пишет мне одна женщина. Ой, я хочу выйти. Ну, она зашла. Я хочу выйти, я там уже накопила деньги. Я говорю, с 15 апреля, если вы не пользуетесь путешествиями, ну, допустим, вы там не хотите путешествовать, там будут множество продукции, товаров, вы можете эти деньги накопленные купить там что-то. Ну, бизнесы и они же там бизнесы же думают про себя с бизнесе. Так вот, хочу ответить ей, я вчера ее написала и вам отвечу что люди, которые занимаются миллиардными, мультимиллиардными бизнесами, деньгами, там уже про деньги речь не идет. Там уже идет про то, как помочь другим сделать лучше себя, дать им возможности и прокачать себя, и быть бизнесменом, и путешествовать выгоднее. Я говорю сейчас про конкретно про эту компанию. И так любой другой бизнес. На ТикТоке нашла Алексияновский, там выступает короткая, там же короткие ролики, я там только зашла на ТикТок. И кто-то пишет там, что тут этот умник нам рассказывает, он там. А я-то знаю, кто такой Алекс Яновский. Это миллионер, который поднялся сам из мощика машин. Парень, который ехал в Америку 21 год или 20 лет и поднялся. И сейчас у него там сотни тысяч э, суши ресторанов по всему миру, он помогает другим. <связь> и личностно, и бизнес построить. И я пишу, значит, чтобы вот это, ну не помню, как там, комментарий я включилась. Да вы хоть бы открыли, посмотрели, что это за человек. Вот пишет вот так вот, только нищеброд какой-то, который ничего в этой жизни не создал. Только привыкли считать чужие деньги. Только привыкли забрать и отдать. Революция, заберите, отдайте. Так было всегда, работали на маргиналов. И выборы, и всевозможные перевороты вот эти конституционные, что в России, что в Украине, что в Беларуси, что в других странах тоже в Германии, во всех странах, рассчитан на маргиналов, которые не привыкли работать. Почему в Германии, я училась там почти год, училась и работала. Почему в Германии, ну, по крайней мере, то, что я знаю, может, я сейчас что-то тут, исправьте меня, если я ошибаюсь. Тот, который занимается бизнесом, хотя бы каким-то бизнесом, ему помогают, дают ему там какой-то кредит, там какой-то без беспроцент, или там вообще какой-то безвозвратный, сейчас не помню точно. Таких людей там просто... Готовы на руках носить. Как вы думаете, почему? Mm -hmm. Потому что они создают ценности. А большая часть людей социалки сидят. Помню, как-то шли мы. Погоновел, по-моему, не по Берлину. Не помню уже. По-моему, по, -моему, по И сидит парень такой молодой и играет, и, ну, милосу, милосу не собирает. Мы, мы хотели его фотографировать. Он быстренько испугался, свернулся. Я потом спрашиваю, а почему? Они говорят, да вы что, они боятся. Потому что он же социалку получает. Тут он еще сидит и там... То есть люди настолько бессовестно привыкли только брать, и неважно в какой стране. Они, они расслабили булки. Почему? Статья про аскезу, я написала, на нее отреагировали там несколько человек. Потому что человек, который нет аскезы, он привык, что ему так легко все дается, он булки расслабляет. Он ничего не создает в мире, он только берет и не отдает даже когда мы молимся, повторяю еще раз, мы просим, но мы не отдаем. Ты что такая толстая? Задыхаешься вон. Там говорю одной. Некогда мне, я молюсь. Молись. Только сначала сходи в спортзал. Убери вот эту причину твоей задышки, одышки. Нет. Ты шо, Я буду молиться. Причем она всех учит, она лечит всех, вся такая умная. А все начинается с себя. Бог внутри нас. Если у тебя что-то болит, значит, ты… Если у тебя, например, там та же астма или там какой-то дыхательный какие-то… это страх жизни. Я вам как, говорю, как человек, который занимается психосоматикой, лечением психосоматики. Это страх жизни. Если у тебя болят колени, ты боишься двигаться. Если ты часто режешься, там, у тебя какие-то порезы, ты ненавидишь себя. Если… Вот смотрите, у меня зрение после герпетического кератита… Один глаз собирались пересаживать, ну пересаживать роговицу. Но мне настолько хотелось жить, я настолько понимала, я видела, как я езжу на своем Пежо, потому что я не представляла, как я перестану ездить на машине. Я не представляла себе, как, как мой сын, как это мой сын будет мне там меня обеспечивать, если я хочу сама быть активной. Я настолько сильно хотела и мечтала, что меня отпустила. Я до сих пор, люди, которых со зрением, они не видят далеко. Есть там близорукость, дальняя зарукость, да, там есть возрастные изменения, которые действительно надо признать, но опять же, есть же куча, при, куча примеров, когда люди выживают, справляются со своим зрением, чудеса происходят, мыть от чего? Люди хотят, верят и делают. Так что, друзья мои, пришел чистильщик. Если у вас нет, чего вы хотите, у вас... Вы выполняете роли других людей. Если вы считаете, что вы бараны и животные, признайтесь в этом честно. Потому что если у вас нет 300 и более желаний, записано на бумаге, вы бараны и животные. И если женщина хочет, чтобы был с ней рядом классный мужчина, ей нужно научиться много хотеть и уважать свои границы. Ей нужно знать, за чего, зачем она живет. Чтобы мужчина к ней тянулся. Почему у нас сегодня столько мужчин дебилов? нищебродов конченых придурков которые не хотят делать ценности которые не хотят развиваться потому что мама их уничтожила. но опять же это не виноват никто это так случилось но ответственность за нас за самих И если ты берешь к себе в пару мужчину нищеброда отмыла отбрила в свою квартиру при, привела и он тебе там черноглазенький тебе дает там секс и еще чего-то ну хорошо только нечего обижаться, если он на тебя уйдет и идет на другую, Я сейчас говорю про египетских женщин в том числе. Или если ты выбрала мужчину, который тебя обеспечивает и дает тебе все, чтобы ты жила и своим ребенком, была такая тоже у меня клиентка, и ты, она узнала, что у него двое детей оказывается. Спасибо большое за смайлики, спасибо вам огромное. Спасибо за вашу поддержку. То... Она устроила ему скандал, что, оказывается, у него была жена, у него были дети. И, оказывается, он детям тихаря помогает. И она устроила ему скандал. Ой, меня он обманул. Ой, вот прожили там полтора года, и все было хорошо, тут я узнала, что у него были дети. Не все, и скандал. А что ты сама не работаешь? Он мне не разрешает. Она устроила скандал, он давал ей по морде. И что мне делать? Возвращаться в Харьков или, или жить тут? Понимаете, это кто? Это женщина-служанка где женщина с образованием психологическим, умная, красивая, талантливая женщина, сигареты изо рта не вынимает. Поэтому, ребята, к чему я хочу вам призвать вас? Вот этот кризис, он дает возможность задуматься каждым, кто вы, чем вы занимаетесь, какие навыки вам нужно на с собой поработать. Может быть, кому-то нужно пузо подтянуть, меньше жрать, сейчас тем более пост, тем более вот сейчас вот пришло время, когда действительно и седой будет похуже. Кому-то, может быть, надо найти свою нишу в соцсетях, вообще в интернете, и изучить новые профессии, иначе жизнь сметет. Кому-то можно пересмотреть свои отношения к себе и в своих отношениях, потому что кризис закончится, жизнь вернется назад, люди поедут путешествовать, найдутся, снова знакомиться. Сейчас в интернете можно очень качественно и намного быстрее, времени больше Найти своего человека, мужчина или женщина, вы кого вы там ищете. Потому что люди сейчас сидят реально в соцсетях. Грамотно себя позиционировать, грамотно вести переписки, как женщина, как королева, истинная леди. Или как мужчина, который хочет найти себе женщину. Часто мужчины говорят, да там же нет, Надежда, там нет женщин, там же. Я слушаю и думаю, боже, это наша женщина как говорят. И, и это, это то, что я знаю, то, что я знаю за более чем 20 лет работы с людьми. Только 10 лет я работаю в онлайн, до этого работала в, живой, в живом формате. Поэтому признайте себе честно, не обманывайте себя. То, что сегодня происходит это, у вас, в вашей жизни, это результат только вас. И не надо ни на кого там кликать, что тут то там виноват. Ожидать милости от правительства, там, еще от кого-то. Чего хочу, цель конкретная. Что надо, какие навыки надо наработать, чего не хватает, языки подтянуть. Там английский, французский, кому какой. Изучить какие-то новые варианты, чтобы вы могли навыки свои как истинные леди подтянуть. Если вы чем-то занимаетесь, то понимаете прекрасно, что офлайн это свернется. Даже если вы работаете в масочке. Да, какая-то какая останется работа офлайн. Но это все больше свернется. Откройте глаза. Я вам говорю, не как паникюр, а как человек, который реально... Систем, Системность мышления присутствует только взрослым, психически зрелым людям. И вот как вы сами живете, так вы детей своих обучаете. И кризисы были, есть и будут. Они были, есть и будут, повторяю еще раз. Они приходят для того, чтобы проверить каждого из нас на вшивость. Поэтому... Если есть вопросы, задавайте. Кому надо что-то проработать? Кому надо проработать какие-то страхи, какие-то боли, какие-то психосоматические вещи? Вкладывайте в себя, инвестируйте в себя. Именно в этот период сейчас можно выздороветь как раз. 4-5 дней, 8 дней, 20 дней можно пожить на голодовке с учетом своего прозрения и очищения. Даже если у вас сейчас будет тяжело с деньгами. Деньги вложить в свое развитие. Еще раз повторяю, не только одни молитвы и медитации, они как вспомогательные. Если вы молитесь и просите, вы попрошайки, я, вы, мы с вами. Мы ничего не даем взамен в это пространство. Вы, я, частичка этого мира, квантовая психология, пожалуйста, изучайте ее. Мир другой, научно обоснованные данные пришли те, что результат тот, что сегодня есть. Поэтому от того, что вы хотите, от того, что вы делаете, от того, что вы, как вы себя очищаете, зависит то, как вы сегодня живете. И еще. Вы боитесь смерти? Пожалуйста, напишите. Вы боитесь смерти? Кто из вас боится смерти? Честно. Честно я скажу, боюсь ли смерти я. Хотите? Интересно? Я знаю, что вы сейчас молчите, я вас немножко приголомшила. Спасибо вам большое, что вы слушаете. Пишите активно. Сердечки посылаете, поддерживайте мои, меня энергетически. Спасибо вам огромное. Так вот, я отвечу, я смерти не боюсь. Я готова умереть любой день. Поэтому я живу как последний день. Я живу, люблю, радуюсь, сомневаюсь, переживаю. Делаю свою работу. Кому-то делаю больно, -то хвалю, -то лечу, кому то хвалю, кого-то лечу, кому-то даю посрачники. Это моя работа, это моя миссия. И я не боюсь умереть. Поэтому моя задача дать какие-то вещи, которые, может, кто-то не знал. А может, кто-то знал, забыл, напомню. Под этой ссылочкой, в шапке профиля, в инстаграме есть мини мой помощник. Я помогу вам построить бизнес в интернет, бизнес на путешествиях. Пока мы сегодня в карантине, можно построить очень крутой бизнес. Когда все откроются с границей, это будет просто вау. И вход сейчас там небольшой, но будет дороже. Сейчас люди рыщут себе работу. Обучаться новым профессиям – это не так просто. Обучаться, допустим, тому же продвигать себя в соцсетях как специалисты – это тоже не так просто. Люди может, могут в лучшем случае какую-то картинку выкинуть, а дальше нет. Потому что там, там уже много. А в этом моей группе я вас обучу. Если вы, конечно, готовы, если вы работать будете. Надо очень сильно захотеть. В Фейсбуке тоже под этим видео тоже будет ссылка на чат-бот. Такие чат-боты будут у вас, как помощники. И с помощью такого бизнеса вы сможете простроить себя во многих сферах. И в коммуникации, и наработайте опыт работы в интернете, в соцсетях, в видео и так далее. Хватит бояться. Уже нету времени бояться. Только запомните раз и навсегда. Вот лучше сейчас, чем потом. Сейчас оставлять на потом. У -у. Пришел к нам, друзья мои, Армагеддончик. Поэтому честно себе признайтесь. Дальше. У кого есть какие-то страхи, переживания, я с радостью помогу. 30 минут консультация бесплатно. А дальше, исходя из того, что мы выявим, насколько понадобится работа, конечно же, цену поставлю минимальную, чтобы помочь. У кого есть какие-то еще проблемы, которые чувствуете, что надо убрать, почистить ржавую сердцевинку, есть какие-то боли, страдания, особенно если у кого-то усугубились сейчас заболевания, вы знаете, что это психосоматик, И этот э, коронавирус ускорил. Еще раз повторяю, я не паникую. Я просто трезво мышлю. Я за свои 60 лет очень многое видела. Я думаю, вы тоже многие знаете. Если... Почитайте. Кто из вас моложе меня, почитайте. Многие говорят, ой, мне сейчас не актуально, ой, мне потом. Кто так говорит? Детский сад. Безответственные люди. Даже если вы что-то умеете делать в интернете, боитесь продвигать, надо идти, проходить множество тренингов, платить не одну тысячу баксов, чтобы научиться делать, например, то, что делаю сейчас я. Но вы через вот этот бизнес, который я сейчас приглашаю, можете себя прокачать. Но опять же, я проконсультирую вас, узнаю, готовы ли, только тогда я вас возьму. Брать мне всех подряд я не буду. Есть несколько человек, которых нужно, нужно пинать, толкать, да, это моя работа, но не настолько, чтобы людей тянуть. Сейчас времена другие, сейчас нужно самому себе помочь и помочь другому. Вот, поэтому задайте, пожалуйста, вопрос, если есть. Насколько вам была полезна наша встреча? От единички до десяти. Тишина. Застыли. Это Хорошо. Спасибо большое Инстаграм за ваши сердечки. Чем больше будет сердечек, тем больше людей узнает, услышит. Потому что на самом деле у нас был э, диалог с вами друг с другом. И я давала вам вопросы на диалог с собой. Это надолго, ребят. Спасибо вам большое, Оксаночка. Спасибо. Этот э, чистильщик пришел, и пока не почистит, не уйдет. Он слишком терпеливо ждал. И вместо ядерной войны, мировой войны, там какой там еще. Слава Богу, пришел этот. И это нужно понимать. Запись останется, останется, можно послушать. Спасибо огромное за семерку. Чего не хватило до десятки, Елена? Вот те люди, которые пишут обычно, сидят, слушают до конца, и пишут семерочку, пятерочку, это как раз люди очень сильно недовольные собой. У них очень серьезные проблемы внутри их. Потому что если человеку не нравится, он уходит. А если он приходит и делает оценку, то этот человек э, на самом деле несчастный. У него очень много проблем внутри собой. Вот, Поэтому если вам нечего ставить, лучше вообще не ставьте. Ну, хотя за семерочку тоже спасибо. Хорошо. Спасибо вам огромное. Я рада буду вам помочь. Пишите, обращайтесь. Ссылочка на чат-бот находится в шапке профиля, а здесь под этим видео. Всех вам благ. Пока-пока.